А что с Морфитом? Или он не подгрузился? Я гораздо хуй. Ой, блять, оружие. Этого не Кого? Что, блять, это было? Ебать, конечно, ваши первые выстрелы это был Ор. Точнее, не выстрелы, вы такие, типа, об встретились такие, достали пушки, потом сменили пушку, типа, да ну нахуй, типа, блядь, вблизи пиздимся, надо даже дробаши достать, нахуй мы достали что-то другое. Как в гимнам кино сижу, а потом вы а так... Потом, а потом, а потом а, Нет, это не так. Ты сейчас как ебучий сел сделал. Просто звук Прям просто идеальный звук осла, отвечаю Ёп твою мать, блять Сука. Поставь. Мг. Еще один. Пес Убил в углу вот дра. Ну вот так вот. Ибо не хуй. А его? Да. Шест... Не знаю. Понимаю. там один. еще один, еще одно доу, ты хотел сказать. А -да. Нокнул. вас Вот тут построечки, блядь Понимаю хорош, я тоже был кроповик там стрелять Он прям подо мной хорош Нокнул его нормально, хорош сверху. На, нахуй, блядь. <соединяющие> <соединяющие> Один спрыгнул вниз. Долбит. <соединяющие> <соединяющие> Нокнул пацана одного добил, у меня тут хорош, о я еще и встал. Yeah, Я нокнул одного Найс Уык Не хватит второго Да меня стрелять Понимаю